Всем привет, друзья! Я нахожусь на платформе Радичева. Мы сегодня побежим радичева Снегири Это будет лыжный походик, ночуем под тентом, все как положено, короче. Протяженность всего 22-25 километров, вот. И мы его побежим в этот раз не за один день. В этот раз я подготовился, взял с собой запасов еды побольше, взял с собой тент, билу, топор, в общем, будет здорово. Кофта нужна, а запасная кофта нужна, конечно нужна. Холодно же зимой! Вот. Поэтому что-то вроде по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и у меня вот такая байда за мной висит. Вот такой вот заборщик здесь. И там через заборщик переходим, и, как сказал охранник нам, который на путях стоял, начинается лыжня. Ну вот, я встал на лыжи. Сейчас попробую Немножко походить, расходиться, потому что на лыжах я не стоял уже, блин, пару-тройка лет. Задолбались штаны, если честно. Иду, блядь, с голой жопой просто постоянно подтягиваю. Работа. Маршрут Радищево-Снегири, или его можно сделать радищево 50 километр. Вот Очень простенький для первого лыжного похода. Именно поэтому я его вывел, потому что на давно не стоял. Добраться до начала маршрута можно с Ленинградского вокзала до станции Радищева в пути около часа. И окончить маршрут можно на платформе 50-й километр или в городе Снегирит. На самом деле в Снегирях заканчивать маршрут этот довольно интересней, потому что на улице есть большой танковый музей. Можно и танки посмотреть, пушки, где-то даже полазить. Я не знаю, правда люки там заварили или не заварили, но когда я был последний раз, можно было прям внутрь танка забраться. Ну мы обязательно туда дойдем, я все поснимаю, конечно. Вот, так что ждите в конце маршрута, мы обязательно посетим этот уличный танковый музей. Ой, красота такая, слов нет. Ох. Красота-то какая, лепота. Оба. Так, давайте. А вы скажете, а вы с меня хорошие, так? Да, нормально. Здесь чистят постоянно ее. Пройдет? Да, пройдет. А, а, да, нет что. У меня загудели ноги. Включились в работу те мышцы, которые до сегодняшнего дня сладко спали, чтобы проснуться и понять, каково мне будет утром. Ой. Вот мы и добрались до Пятницкого шоссе этого, теперь квест перейти его не по переходу, перебежать с лыжами в руках. Тропа кончилась, насыпала снежку и пришлось немножечко так поторопить. А здесь дорог тоже нет, Надо вдоль шоссе, чтобы пройти немного. Перейдя шоссе, там должна была быть тропа. Ее не оказалось, я пошел дальше по шоссе. Там ее не нашел, блин, вернулся обратно, вот. Короче, так, изрядно подзадолбался. Ну, наконец-таки вышел на нужную мне тропку, так сказать. Вот, и решил сделать привал, попить чайку и съесть бутерброд. над себя термос побольше приобрести. Что тут вот эту вот, кружки уже, если вот идти куда-то в поход на день, то кружки не хватает. Ну, а холодный совершенно не хочется пить. Давай я поем, пойдем дальше. Час времени, чтобы вроде поселок, чтобы найти какую-то хоть выход из него. Везде одни заборы, везде тропинки, машины. Короче, еле-еле выбрался и я, на самом деле, планировал в 2 часа уже начать строить лагерь. Сейчас время без, без 23, и я еще не на условном месте, поэтому... Блин, поэтому снимать сейчас тяжело совершенно. Поэтому я пока съемки не буду вести, пока не доберусь до места. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! В темноте сушину уже не найдешь, и это уже такая экстренная ситуация. Ура, ура, ура! Я вышел на ту лыжню, которая мне нужна. Сориентировался по карте. Я в общем знаю теперь, где нахожусь, на какой тропинке, на какой лыжне. Все отлично. Теперь еще минут 15, и я начинаю ставить лагерь. Все, огонь. Я успел до темноты. А то я уже начал... я начал уже дико беспокоиться, что буду строить лагерь уже в ночи. А это вот большая проблема. Вот, ну ладно, время у меня план четвертого, и я нашел сушину рядом с дорогой. Вот она за мной. Вот она. Я кидаю рюкзак, буду сейчас свалить сушину для отопки лагеря, для, для... для сна себе, в общем, чтобы мне тепло было и уютно. Ну и принято вот эту вот сушину не валить из-за того, что Рядом с ней очень много всякой дребедения, кустов. И реально, если она начнет падать не в ту сторону, отойти будет просто некуда. Поэтому здесь вот рядышком есть вторая сушина. Немножко поменьше, но пространство вокруг нее больше. Камера неудобная, блядь. хрена Снега, блядь, по колено просто. До сушины продираюсь блять, вообще в это время Планировал уже Сидеть, чай пить чтобы костер горел, лагерь стоял лично Обычно все бывает не так, как мы планировали Правда? Для начала мы Определяем какую Сторону у нас Наклон Самой сушины вот у меня он где-то вот так. Я хочу ее свалить он туда. Потому что вижу там просвет, деревья, где ничего особо меня не зацепит. Поэтому я со стороны, куда я хочу ее свалить. Делаю распил в виде сыра. О, блядь. Усталый, блядь. Блин, Ой, бля, что я так быстро устаю, да? А -а -а -а. Недаром говорят, что дрова греют, никогда не горят. А когда их заготавливают, Ой, бля, смех и грех, не плакать хочется. Вы представляете, как я устал? Это а просто выгрос. Этот кусочек сыра Потому что что-то моей пилой Совсем не пилится Вообще что-то рука устает беда. То ли я сегодня от палок Так находился То ли еще что-то блять три раза бжик-бжик-бжик делаю И все, короче Блин, да что такое-то Короче, как -то так Нормально Сейчас с другой стороны Распил должна лечь вот в эту сторону. Такой вот сыр у нас получился. Вот. Можно еще чуть долбить. Ну, я думаю, что этого вполне предостаточно. Сейчас мы с обратной стороны, точнее мы, я с обратной стороны вот это распил, доделаю до сюда где-то и дерево должно пойти. Блядь, не ну чуть-чуть да? Чуть -чуть. Кто лошара? Макс лашара. Вот, блядь. Хуйня какая. Придется комиссию сбрасывать. Давай по новой Миша. Все хуйня. И снова нихуя не вышло. Теперь нам нужно либо проворачивать его либо оттаскивать назад. Чай распилю на длинненькие червачочки и понесу в лагерь разводить костер. Так, время 7 вечера и мы имеем костер какой-никакой. У нас топится снег, будет вода. Из воды мы что-нибудь придумаем. Здесь шмотки кучей. И здесь я расчистил место для того, чтобы натянуть тентик и разложить здесь Лапник, а потом постелить сюда мягкий спальник с ковриком и улечься спать. Уебаться спать. Всем привет, народ. На самом деле у меня сегодня было все очень аварийно. Тушеный свалился второго раза, когда уже было темно совсем. Вот. Начало резко холодать. Замерзли ноги, надо было срочно переодеться, надо было завести костер, а он еще, зараза, не разводился, как назло. Ну, потом стало все нормально, костер, снежочек затопил, вот, супчик сварил, покушал, вот, в общем-то, все нормально. Тентик поставил, лампочки собрал, много делов переделал, но реально времени на съемки не было сейчас. Сегодня просто вот такой аварийный режим. Даже сам не ожидал, надо было на самом деле раньше просто в лес выезжать. И все. А я в лесу был в районе. В плане одиннадцатого, что -то, около того. Ну, короче. Золото. Ладно, все. Всем успехов. Доброе утро, народ! Я, короче, выспался. Клево вот так вот поспал. Вот под этим тентиком. Вот. еще даже испанечка не выдирался так что это клев на улице минус 12 градусов вот у меня костерчик уже потух вот. ночью приходилось просыпаться и подкидывать туда еще дровишек вот а то бы было бы холодно вот. А так, в принципе, зашибись. Мне понравилось. Свежий воздух. Вот. Даже не помню, что мне снилось сегодня, честно. Блин, я одел вверх, короче, куртку холодную. Вот. Низ у меня еще в спальнике. Так, блин, неприятно выдираться. И это просто беда. Потому что вылазить из теплого спальника, одевать холодную куртку, холодные штаны... А, вообще жесть. надел одел штанишки холодно, блин ну, зашибись сейчас я покажу немножко лагерь наш наш, мой, мой лагерь вот у меня такой вот такой бомж убежище а так было даже очень тепло и здорово температура ночью опустилась до минус 16 вот, и мне было комфортно вот так как вода у меня уже закипела я, наверное, уберу вот этот сверху мусор, который плавает в виде иголочных палок и листьев, и заварю себе кофейку. И оставим место для моих замерзших сливок. Еще у меня есть новогодний секретный ингредиент в кофе, такой сиропчик, который на морозе абсолютно не мерзнет. Вот чуть -чуть раз, так, и копис становится вкуснее, особенно на холоде. Утром обязательно вот глоточек кофейка и только после этого можно начинать залпутать. Такое оно. Полузамороженное. Я на самом деле хотел показать, как готовить замороженные яйца. Вот если яйцо полностью замерзло, его можно вот так вот порезать и выложить на сковородку. Это будет очень прикольно. Очень необычно сколько я не морозил яйца в этом походе они так и не замерзли Помню, что у меня нечем доставать яичницу из сковородки и прям за две минуточки выстрел вот такую вот ерунду ну типа одноразовая лопаточка такая может быть я даже есть и есть буду потому что я вчера потерял свою ложку пока доставал вынимал все из рюкзака, ложка куда-то улетела в снег. И после долгих поисков я ее просто не нашел. Еще, чтобы некоторые продукты у нас не мерзли, стоит э, перед приготовлением держать их за пазухой. Вот как я вот закупку раз, вот у меня бекончик подтаял уже. Вообще в том, что продукты мерзнут зимой, есть куча плюсов. Можно с собой брать те продукты, которые в обычной походу ты не возьмешь, чем-то порадовать свою группу. вот и приготовить, допустим, макароны по-флотски с настоящим фаршем или еще что-нибудь такое бесподобное. Мои яичницы готова. Теперь можно накладывать. Мы еще обжарим бекон. Накладываем бекончик на сковородку. Грибочки замерзли, так что не нужно, чтобы они оттаяли. Я самые маленькие выберу. Такая должна быть выдержка, чтобы сейчас вот, прям, не налететь и не, не расхватать все, Потому что я с утра еще не кушал, а так уголодные. Наши грибы и бекон готовы с яичницей. Вот Теперь достаем из-за пазухи лепешки. И будем делать бутерброд. Вкладываем яичко. Бекончик пару грибочков и засыпем это немножко сыром Все. как только сыр подтаял можно есть бекон хрустит яйцо течет яйцо течет у меня куда-то штаны видимо а потом будет говорить опять Макс в лес пожрать пошел ты что с ума да, ребята, именно так. Когда у нас лежит одно бревно, второе и сверху третье, это называется костер Нодия. От него тепло исходит в стороны, в одну сторону и в другую. Вот И тепло, отражаясь от тента, поступает вниз прямо на меня. Поэтому тентик так не, ну, не просто так натянут. Именно вот этим способом ночуют зимой под тентом. Так, смотрите. Вот он у меня спальничек. Кстати, очень аккуратно ставьте всегда вот здесь вот в ногах ограничительное бревно, чтобы случайно не сползти ногами в костер. Ничего хорошего от этого не будет точно. Вот И будьте внимательны. Эти угольки от костра, они все-таки летят. Вот я уже прожег себе спальник. Немножко. Смотрите, у меня спальник. Дальше у меня идет коврик саундоваяйка. Под ним, под ним у меня идет обычный пенный коврик. И под него я накидал еще лапника. На самом деле лапник у меня умялся, его было гораздо и гораздо больше. Вот. Ну, он вот так немножко смялся подо мной. Атентик натянут очень низко, вот где-то на уровне груди. Это делается для того, чтобы лишнее тепло не уходило просто в космос. Ты начинаешь подмерзать, когда костер перестает гореть, реально. Поэтому аккуратненько. Заготавливайте побольше дров на ночь всегда, потому что они имеют свойство кончаться. В походе в зимнем Получается так, что ты реально весь, блин, возюкаешься то в костре, то в саже, то лицо потом потрогаешь. И потом едешь такой в метро в как бомжонок. Отличие бомжа от зимнего туриста, знаете? От туриста пахнет костром, и турист с рюкзаком. Все. У меня есть несколько палок, у которых есть угля. И мы их просто кинем в разные стороны, в снег чтобы они дальше не продолжали нас тлеть, гореть, и так далее. Как надел рюкзак, сразу почувствовал те мышцы, которые у меня реально болят. Прям надел такой... Аж, Аж присел и звук издал. Ну ладно, осталось мне всего ничего. Там 10 километров, по-моему, на лыжах мне до снегирей, и все. Совершенствуем свой навык владения лыжами. Блядь, поясной ремень. Блядь, палка еще это. кстати то Сука, тебе придется палку снимать. Лямку не сниму у рюкзака с палкой. Да, вот нет бы Максу помочь второй рукой, чтобы вытащить перчатку. Без лямки. Нет. Продолжаю снимать. Создавать неудобства сам себе. На этой лыжне такие вот распильчики встречаются часто. То есть лыжню чистят, и это приятно, что не приходится переступать через все деревья. Спасибо, ребят. Неожиданно у меня просика есть, а лыжня кончилась. И пришлось в районе 4 километров тропить. Поэтому я из леса выхожу сильно в ночи. Вот. Ну вот передо мной уже фонари горят, поэтому я уже на финишной прямой, так сказать. Уже поселок, следующая трасса и снегири. Все, и я на месте на платформе. Радищего снегири был нормальный маршрут. Сейчас в полудороге реально просики убиты и эти подстроены очень много дачных пути, поэтому карты уже, по картам уже верить нельзя. Почитал в интернете, и ребята пишут, что реально классный маршрут сейчас. Это Радичево 50 километр. Но ну, это если чисто побегать, там лыжня есть всегда. Добрались до танкового музея в Снегирях. Ну, смотрите за мной, какая красота. С обратной стороны табличка есть. Типа, там забираться на горку запрещено, там все дела. И тут такой спуск прокатанный. На ледянке или на попе, я уж не знаю Тут дети, наверное, развлекаются У нас волколамка И танк Т-34 Очень интересно поставили С одним колесом гусеницы Свесив его И говорю, пушка У танка Направлена строго на Берлин Ой, а там еще один танк какой-то легкий танк, а вот тут табличка есть. Так что на табличке пишут? Легкий танк МС-1, 1928 год. Миномет БМ-37, 82 миллиметра. Кирачит. Еще техника стоит. Куча еще всякой всякой разной военной техники. Вон, можно ходить, смотреть в общем приезжайте музей уличный бесплатный поэтому очень актуально будет его просто посетить здесь даже немецкий танк представлен он он стоит напротив у нашего друг на друга повернуто так народ кто в танчике играл давайте рассказывайте какие танки здесь я показываю очень интересный музей если днем приехать, можно еще попасть в здание музея, там, наверное, тоже интересно. Он бесплатный, уличный, можно полазить в, та в танки кое-где, крышки у них открытые. Вот. но ну, я уж лазить не стал, потому что я что-то подзадолбался. У них там уже рюкзак, лыжи еще с собой, поэтому не очень удобно это все. Машина останавливается, народ ходит. Еще не привык к этому разговору на камеру, когда люди смотрят. Ну ладно. Обычно один в лесу просто. кто -то там только белки тебя смотрят. Ребята, ходите в зимние походы, катайтесь на лыжах и помните, что походы это просто. С вами был Максим. До новых встреч!